Всем привет! Меня зовут Глеб, с вами как всегда сигарет нет и в сегодняшнем ролике я расскажу вам про новый девайс от компании Vaparese под названием PM30 Девайс поставляется вот в такой вот небольшой картонной упаковке На лицевой панели нанесено изображение девайса в цвете, что ждет нас внутри Также есть название компании и название самого девайса Открываем коробку и первым же делом видим набор в собранном состоянии Под ним разместился сменный картридж Кабель USB Type-C, два сменных испарителя на 1,2 ома, один на спирали, другой на сетке, и удобный флакон на 10 мл. Корпус мода выполнен из металла и пластика. На каждом моде есть такой вот индивидуальный рисунок, что придает ему больше лоска. На лицевой панели есть лишь одна кнопка управления, а именно кнопка Fire. Она отвечает за включение и выключение устройства Также благодаря ней можно переключать режимы парения Их всего три И переключаются они посредством троекратного нажатия на эту кнопку На противоположной стороне в нижней части девайса разместился порт USB-C И как заверяет производитель, устройство будет заряжаться довольно быстро Не более одного часа Стоит отметить, что кнопку Fire одинаково удобно нажимать как указательным пальцем, так и большим За это отдельный плюс Внутри этого мода разместился довольно большой аккумулятор на 1200 мАч Также в нем установлен качественный чипсет, который обладает не только тремя функциями, но и всеми необходимыми защитами Такие как защита от перезаряда, от короткого замыкания и так далее Ну а в верхней части размещается картридж Объем картриджа 3,5 мл Работает на сменных безрезьбовых испарителях Обладает очень удобной системой заправки Крепится картридж при помощи трех очень мощных магнитов как бы это ни было удивительно, но вот этот девайс могут с легкостью парить как новички, так и парильщики со стажем. У него отличная затяжка, у него очень хорошая передача. он прост в управлении, он довольно быстро заряжается. Большой аккумулятор позволит его использовать весь день. В общем, это очень хороший девайс, который я рекомендую. Спасибо за просмотр, с вами был Глеб и сигарет нет, и до встречи на нашем канале. Кстати, не забывайте подписываться на наш канал, нажимать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших новых видео. Ставить лайки, оставлять комментарии и подписывайтесь на наши социальные сети. Все ссылочки на них будут под этим видео в описании.